И всем привет, это Макс Риск. Тут у нас коллекция обновлений. Переночь ролика. Подпишитесь на канал, став лайк. И куча-куча обновлений скоро будет. Так что лайк. Так, что будет в будущем обновлении? Скоро откроется вир-магазин. Следите за обновлением. Вир-магазин откроется. Будет, наверное, классно. Но это такой маленький, да? Но есть что-то покруче. Сейчас мы узнаем. Наверное, ну, смотрите, меня уже прокачанный. Сейчас мы с вами куда-то пойдем вот так вот, чтобы куда-то хоть воин подправить. Когда мы будем отвлекаться. Хоть сюда вот пойдем. Так, прям все войны. Тем самым я соберу эти подарочки. Ссылка на прошлую серию тоже в описании. И вот еще скоро будет обновление откли... открыл. Открою. Открылась 31 серия. Эм, 31 сервер. 31 и тут что-то еще добавили привет обезьяны тут ракеты куча но ну, что он новенько что то не знал дорогие обезьяны через наш официальный канал в игре э, в дискорде мы получим множество отзывов о том, что игроки преследуют игроками с ориентрированным аккаунтом в игре. Мы полностью осознаем возможности негативных последних и деталями все возможности. Чтобы решить эту проблему, наша, наша цель обеспечить здорово игроковую среду для всех приматов. Интересно как? здоровья игроков. Акции, конкурсы делать. Какие-то с подарками, да? В реальной жизни пройду подарки. Будет, конечно, классно. Конечно. Если ты такой, что же лайк. Там уже, я уже говорил про это, данное обновление. Ну, похоже такое вот. То, что они, разработчики, хотели там разыграть пару долларов или же пару кассет. Я уже рассказывал на канале, можешь поискать. Я не скажу, какое точно. Но если ты знаешь, напиши комментарий. Кому там не сложно, не посмотрит. А если хотите точно узнать и где я это нашел, то ролик уже есть на канале, можете искать. там вот вам гайд. Для, для решения этой проблемы мы разработаем следующее решение. Первое. Мы ограничим уровни атакующих игроков. Только игрок мэр, который достигает определенного уровня, может атаковать общественный объект. И враженские города. Вторая банна должна владеть, штаб квартиры, чтобы атаковать уличный сайт. Мы высоко ценим понимание и поддержку наших сообщества игроков и приносим искренние извинения за любой негативный опыт, который это мог вызвать. Эти решения находятся в стадии разработки и должны быть недренинг ближайший будущем пожалуйста не приключайтесь увидимся по таверне значит таверна где она находится вот можно поиграть скэнкинс алпарат типа качаешь опыт тихо тихо реально сложно окей ну-ка как это работает? Не понимаю. Ну, ну ну ну ну блин, кто знает, напиши в комментариях. Мне что, прямо так тихать нужно. А, -а, а я понял. Я понял. Вот как. Окей. Поп покажу тебе. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, давай, вот вы. Вот, блин, он переборщил. 3, 2, 1, давай. Тихо, тихо тихо, тихо. Блин, ну уже воздух. Так, так, тихо, тихо, ракет, давай, давай, давай. Прям как обезьян космос. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо перебор, а ты перебор. Так. Ой-мое, что происходит? Ой-мое. Тихо, тихо. Да, вот, перебор. Ой, у меня данные. 1604. Два я что-то переборон. Это данные. Кто напишите в комментариях, кто лучше. Справился блин, ну это реально сложно брать кораблем ракетой, тем более тихо. тихо ты такой тихо, тихо тихо А знаешь, просто можно нажимать на педали все по-моему так работает. И ты просто летишь, летишь и летишь и нажимаешь и на и туда. 1960 Смогу ли я набрать 10 тысяч подписчиков? Но ну, уже есть, есть три подписчиков. Так что все. Может быть Так. Так. так. как опасно Новая игра. Veg Vapes. 1700 Не, это плохо. Ох, давай, давай. Я хочу доказать, что я лучший. Я там не все обновления рассказал, но хочу поиграть. И показать, что профи профиль. О, знаешь, можешь просто клацать ну, ну, блин, ну, ну, ну это реально сложно. Как мне это сделать? А? Тут и перебор уже. А? Как это сделать? Не пиши, сколько даре сколько и еще здесь. У меня уже 2000. Ха. Так, вот. Сверху от вас есть данные. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Тихо, тихо, тихо, тихо, так, тих, так, тих, так, так, так, Ну, так, так, так, Сейчас меня подписчики обходили. Не хочу. Нет, нет, нет, нет, нет, тихо, тихо, тихо. Неуправляемый корабль тихо-тихо, чуть не сбился. Тихо, О, какой опасный. -мо Управляемый что происходит мне прям знаете как будто как это не знаю каша или чего блин и происходит Ч это такое друзья Это как будто картон какой-то 3000 это было очень круто. Хочется бю продолжил. Лайк. на в канал. Так, а я влечу звук в мозге. А, что еще? Угу. Что-то еще добавлю а на ну кучитам. Так, вот. Давай, работай. Обновление последней версии, дорогие бензианы. Мы выпустили новое обновление, чтобы исправить зал. Вы заняли игры ненормальные не отображения изображений и другие проблемы. обновляй обновить игру в Google Shops, чтобы продолжить космическую гонку в последней версии Edge Waves. Спасибо за понимание и поддержку. это тоже читали. Против все Может, типа, все. Ага, где вы все, кстати, че такой <смех> блин вот это классно я нашел один бах. Декорация? <смех> и нашел дембах декорация типа того я же, даже ну, такое, не даже при могу такой сделать но такой не хайповая -та ладно давайте тогда на полностью берем так вы тоже берите урана я думаю что уран очень важен так на уранчик давайте ка что у нас монкин подписки но я в инстаграм не подписан подписан на вас все нормально я в инстаграм ваш подписан youtube канал дискорд ну в вы не активны фейсбук тоже подписан нужно включать по моему где кстати космический персонаж малыш космос что-то как то его не видел себе конечно я ее не выбил очень жаль угу. напиши в ты получил космичку у нас есть вер. 3 вер. Один и как-то нет. А раньше раньше мог как-то побольше. Может, пересмотреть ролики? Там докалывательство существует. Так, соберу, соберу, конечно, подарочки. А кстати, а что там ничего не строим. Может, на еще строить Крутое, сколько тут у нас 2 миллиона коинов? Также каких-то танков что так -то, давай тогда заново. Да, чтобы прокачать нам нужно прокачать, прокачать. А, стой, стой, стой, стой блин. Не, не, не, взрывай. Это так красиво. Го, качай, качай, качай. Го, качай тоже. Давай. Всё. так помощь. Помощь нужна. А ну в план заходим. Подарки. Кому там помощь? Никому. Ладно, коины, исследования. Так, что я могу вам прокачать? О, дудку. дудка, дудка. Заключим отлично. Как прокачивается Мне не сложно Так, тут. Как, тун -тун -тун -тун. А уже все. Стоп, это что, на ап нового? Друзья, ново уновление. Когда нажимаете сюда, тебе нужно не тратить эти вот жизненные кинауки. Ума. Можно только качать 2 часа. Специально сделали. Окей. Это будет здесь клацать. Дальше захожу сюда, собираю конь. 2 миллиона очень классно. Тун -тун -тун -тун. точно, точно же построить эту штуку куда ее построить куда построить она ну, бой бой ладно так вот не сдавай ну, похорончему это скучно окей так а ну карин бесплатный карточку <святая> золотую карточку золотую карточку классно может быть не золотой карточкой лигарно она хочет ну узнать вот бутылочка мини преми-гейме Подписывайтесь на канал лайки я хочу космос малыш космос малыш космос малыш космос хоть какой-то малыш космос, малыш, космос. Вот, вот, вот. Ах, блин. нет Все таки нет но у меня есть персонаж для вас представляю вам короткий сенсей И, ах, я. я расскажу я уже рассказывал конечно как я выйду значит смотрим кто из вас подходит в данную роль ты 1000 из 1200 может быть здесь три очень то неважно 1030 а ты сколько 1030 все одинаково кстати мне нужно так начать маленького крутови чтобы он стал сильнее так что вот так вот 29 минут что-то подозрительно 29 минут так а что мне собрать еще чего здесь сидите а ну бегом так, сюда брать сюда отправить кстати громко музыка я понял но как-то я же хочу джен, быть дым. сюда отправить. берем пятерку нападаем на всех чтобы показать наше могущество мы можем прям всех солдатов выпустить я вижу тут нам доход. Бам. Кстати, там что-то еще есть. Ух-ох, ключики. С вообще шикарно. А, это я подарки вам высылаю. Макс риск, макс риск. Я как-то блинтяй какие-то. А? Что-то я вам все время даю. Ладно, ладно. Так, а что там карта? Какая карта? Там захватили вообще мир. Хочу узнать. Там уже наши воины. Я не знаю. О, центр захватили красный, синий и я. Какой я? Яркий. Как там зовут Яркий Эрик. Яркий Эрик. А ты где? О, на Вау, я хочу к другим зайти. Так, кто? Какое место там? Том Ван. Ранг Ван. Красный ранг. чуть так что классно, он построен. чтобы покруче, так босс, вот, я в этом включил звук, чтобы там не лагало вас, там... ничего не мешало. Так, куда же на это все идет? блин, друзья, очень прикольно. Что-то как-то не берет, а нажали на, а строит. Стопа, где мы строим? Что-то я не в курсе. Напиши комментариях, тебе нравится, что я ищу. где мы будем строить? Сейчас буду искать, что. Так, окей. Где наша ракета, чтобы помог там вам? Помог, помог, конечно. Какую огроменную карту? Д.С. А Я хочу С плюсом. Кстати, вот какие больные системы в США бывают. Д. Хуршбаль С там С С С С там с плюсом. Это самое лучшее. Я думаю кучка А там Б оказывается там еще есть некоторые так я вылечу звук музыки но ну, все вроде бы как не получается зайти пострети вау крутая вот точка вау очень скоро будет новое ждите так какое же там новое что-то забыл заб, заб, ага верх вершопс такой обычный вершопс я буду ждать тем что не буду ждать всем позитивного просмотр. а с вами был Макс Лиск всем удачи всем пока еду собирать Туда и